Кто, мой друг, свистит, Мешает спать Париж, Ты посмотри вокруг, Тебя тайга. Подбрось-ка, в огонь, Послушай, дорогой, Он там, а ты у черта на рога. Здесь как на плац Весельем надо лгать Тоской здесь никого не удивишь С Магмартром у костра Сегодня, как вчера Ну, перестань, не надо, рапаришь Немного подожди Подянутся дожди Отсюда никуда не убежишь, стро здесь нет, пока чайное место коньяка И перестань, не надо пропарить, покрыла, порыгла, подумай про дела, и перестань, не надо проборишь. Шай жить парень, ты посмотри вокруг тебя, дойга, дай гай, Под грозь кадров в огонь, Послушай, дорогой, Он там отключет а дорога.